Проект, с которого я хочу начать свой рассказ, был запущен из-за рубежа и поддержан на самых высоких этажах российской власти, а рухнул он под давлением правдивой информации, которую распространил один человек, недопущенный во властные структуры. Я говорю о проекте «Восстановление монархии в России. Монархический проект, в который семейством Ротшильдов были вложены немалые деньги за все время его существования, недавно был окончательно и бесповоротно уничтожен прямо на наших глазах. Раскручивать идею восстановления монархии в России начал еще старый Ротшильд с целью получения прав на ФРС и на вклады царской семьи в иностранных банках через оформление на доверенных лиц, Наследство царской семьи. Проект был придуман еще при Гитлере и осуществлялся при полной поддержке со стороны фашистов. Но захват СССР Третьему рейху не удался, и про Гогенцоллеронов на время забыли. Второй заход на территорию СССР должен был произойти сразу после смерти Иосифа Сталина в случае прихода к власти в СССР Лаврентия Берия, жена которого была сестрой Леониды, Леониды Георгиевны Багратион Мухранской, матери Марии Владимировны и бабушки Георгия. Однако им слово не повезло. Вскоре после смерти отца народов Берия был арестован и расстрелян, так что посодействовать восстановлению монархии он не успел. Потом к власти в СССР пришел сначала Хрущев, потом коммунист и фронтовик Брежнев. Монархический проект был заморожен на полвека и обрел новую жизнь в конце 80-х, начале 90-х годов. Монархический проект в Новой России под эгидой Ротшильдов активно продвигали Собчак, Чубайс и Борис Немцов. Но собчак скончался 19 февраля 2000 года и монархическая тема на пространстве ссср застопорилась на продвижение проекта после смерти собчака хорошо поработали немцов и Россель обнаружив останки царской семьи проведя экспертизу а потом перезахоронив за государственный счет царские, останки. Из 18 членов комиссии по расследованию никто не согласился подписать заключение. И тогда Борис Немцов расписался за всех членов комиссии. Казалось, что птица счастья в виде наследства царской семьи уже почти в руках. Но старый жулик в процессе воплощения в жизнь монархической авантюры научный прогресс. Конечно, мнение российских ученых демонстративно игнорировалось, однако в дело вмешался иностранный элемент в виде японского ученого генетика Тацуо Нагаи. Он провел собственную независимую ДНК-экспертизу, по результатам которой убедительно доказал, что обнаруженные царские останки не принадлежат царю или членом его семьи. 24.07.2001 год анализ ДНК бросает тень на подлинность останков Николая II. Профессор Нагая утверждает, что найденные в Екатеринбурге останки не принадлежат Николаю II. Я предполагаю, что Бориса Немцова убили именно за соучастие в фальсификации царских останков как возможного потенциального свидетеля против Ротшильдов, ибо подделка документов о смерти с целью незаконного получения наследства – это чистая уголовка. По законам любой страны, хоть США, хоть Великобритании, хоть любой из европейских стран, где могло быть открыто наследственное дело, на основании свидетельства о смерти, выданного после заключения правительственной комиссии с поддельными подписями. И если в основу решения положено сомнительное заключение экспертов, был бы одновременно с наследственным кейсом открыт и уголовный. С какой стороны не взглянуть на это дело, всем участникам было не избежать уголовного преследования, так как вероятные претенденты Маша Гоша не единственные родственники царской семьи. А значит, были бы тяжбы за наследство в нескольких иностранных юрисдикциях. Иностранные суды, они, знаете ли, очень любят поддельные подписи и сфальсифицированные доказательства. Но даже после опубликования результатов японской экспертизы проект все еще продолжал двигаться по инерции какое-то время. То Жириновский чего-нибудь ляпнет про скорое восстановление монархии, то Поклонская с портретом. Короче говоря, проект никоим образом нельзя было выводить на внешний рынок, но его еще хотели использовать на внутреннем. Столько денег в раскрутку вбухали, жалко было сразу выкинуть. И вот мы переходим к самому интересному. Что же окончательно похоронило монархический проект, который старый Ротшильд старательно репил из говна и палок, начиная с 30-х годов прошлого века, как я уже упомянула с момента прихода Гитлера к власти? Почему проект окончательно провалился через много лет после опубликования результатов исследования профессора Нагай Информационный ресурс «Президент» в лице Андрея Тюняева дал слово истинному монархисту и историку царской семьи Желенкову, который опубликовал несколько статей и записал видеоролики, где подробно рассказал не только обо всех тайных метаморфозах, Ротшильдовского монархического проекта, но и о том, что Маша-Гоша никаких прав на престол не имеют. Я привела выше сильно сокращенный пересказ этой истории. Всем советую самым внимательным образом посмотреть и послушать ролики Андрея Тюняева, записанные им в соавторстве с Сергеем Желенковым по теме «Царской семьи». Приведу несколько ссылок – но советую посмотреть все по теме, что найдете. Интервью с того света, церковно-монархический заговор, Сергей Желенков и Андрей Тюняев, что наступает в мире и так далее. Газета «Президент» доставляется народным избранникам, так что самая подробная информация о фальсификации царских останков попала прямиком в руки заинтересованных лиц, которые сделали выводы, и изменили свое отношение к самозванцам. Наши народные избранники, если не чтут УКРФ, КРФ, то уж уголовное законодательство зарубежных стран уважают. Там ведь и дети, и внуки живут. Не планируют они там выступать в судах, пусть даже в роли свидетелей. Если раньше чиновники всех мастей и рангов стояли в очереди, чтобы сделать совместное фото на память с монархом, а все визиты Маши и Гоши имели серьезную информационную поддержку в государственных СМИ, то, прочитав о сомнительности всего этого дела с царскими останками, власть имущие стали предусмотрительно сторониться этой сладкой парочки. Кураторы монархического проекта, конечно, спохватились на усиление газеты «Президент» срочно переброшен Сергей Глазьев, который приостановил поток разоблачений. Потом Тюняев был на короткое время задержан и допрошен, но, как я сказала, уже было поздно, информация ушла в народ и начала жить собственной жизнью. В результате бесславного совершения самого перспективного монархического проекта Ротшильда-старшего на этом фланге агит-пропа образовался информационный вакуум, так как бренд Маши Гоши утратил популярность, а быстро заменить фигуры, на раскрутку которых было затрачено огромное количество денег и времени, почти невозможно. Предполагаю, что иностранным банкирам в качестве наследников царского золота не нужны настоящие законные наследники семьи Романовых, которые не будут им ничем обязаны и не отдадут добровольно контроль над ФРС. Поэтому, как мне кажется, проект был обречен с момента начала всего этого цирка с обнаружением останков. Главный принцип политтехнологов давно сформулирован в преферансии. Мизера ходят парами, несыгранные тоже. Если был монархический проект, значит должна быть его альтернатива. Проект советский. Если рухнул монархический проект, то придется закрывать и советский, иначе он заполнит образовавшуюся пустоту, и станет основой для обвинения народа, чего власти допустить никак не могут. Поэтому с начала 20 2020 года наблюдается активизация вла властей в направлении сворачивания проектов СССР. Почти пропала из информационного пространства Реунова, которая и без постороннего вмешательства уже теряла популярность. Недавно прошли обыски у тараскинцев одновременно в разных городах страны. Все проекты восстановления СССР, которые сейчас закрывают, имели между собой кое-что общее. Они были запущены в массы сверху определенными государственными структурами с целью оседлать волну народного интереса к теме сохранения СССР. Власти исходили из простого принципа «не можешь победить – возглавь». По одновременным обыскам у в разных городах можно констатировать, что силовики сейчас работают со списками, которые, у них, которые были у их структуры в наличии с самого момента создания этих организаций. А теперь эти списки были организованы кем-то переданы – как сейчас говорят, слиты в регионы. Сразу оговорюсь, большинство граждан СССР принимали движение восстановления СССР совершенно искренне и безвозмездно, а часто еще и поддерживали организации собственных средств, весьма скромных, и далеко не, во все, не все в этих организациях были агентами каких-либо силовых структур. Хотя, конечно, предполагаю, что э, кураторы за деятельность каждой такой организации приглядывали по долгу службы, разумеется. Если организация с самого начала создавалась по инициативе ФСБ или аналогичными службами, то агентом был, как правило, руководитель организации. Если спецслужбы проводили захват, чужой действующей и успешной организации, зачем захватывать неуспешную, то, арги, аги, то агент внедрялся на более позднем этапе в окружении руководителя. Но иногда и открыто перехватывали упор, управление, меняя руководителя. Тут возможны варианты. Польза от этих организаций для всех нас на начальном этапе их создания была огромная, и ее трудно сейчас переоценить. Люди начали массово читать учредительные документы так называемых госорганов, нашли там много несостыковок и начали использовать эти находки в судах. К примеру, несколько уфимских активистов, начав в свое время знакомиться с документами в офисе у Тараскина, но быстро Разочаровавшись и порвав с ним всякие контакты, изучение документов не прекратили. Уфимцы развернули самостоятельную просветительскую и юридическую деятельность, выиграв много судебных споров у ЖКХ и банков, чем спасли себя и своих клиентов от незаконного преследования, заведова неправосудных судебных решений в конечном счете от нищеты. И разорение. Не хочу умолять заслуг Тараскина. Именно благодаря ему, лично, тема сохранения СССР и восстановление его органов управления ушла в народ. Просто так ее уже замолчать будет невозможно. Даже если спецслужбы прикажут полиции, уже приказали зачистить от темы СССР публичное пространство. Думаю, Тараскинцы выбраны в качестве мишени из-за названия организации и расшифровки этого названия. СССР у них в документах расшифровывается двояко – и как Союз Советских Социалистических Республик, и как Союз Славянских Сил Руси. Организация Тараскина была признана экстремистской решением Верховного Суда КОМИ. В 2019 году предполагаю, что пока это название занято, налоговая не регистрирует кому-то интересно, кому новую фирму с аналогичным названием. Но это, разумеется, только мои догадки. Понимал ли сам Тараскин, что давая такую расшифровку названия СССР 2.0, он показывает всем истинное положение вещей? Или не понимал. Уже неважно. Информация ушла в народ и живет своей жизнью. Думаю, что спецслужбисты прокачивали в информационном пространстве тему восстановления СССР 2.0 с одной единственной целью, чтобы загнать всех в СССР 2 и наложить лапу на активы граждан СССР. Но теперь люди уже получили информацию и про оформленные на них активы СССР, и про статус суверенов. Расчищают ли информационную поляну СССР под кого-либо сверху, либо ее зачищают, чтобы убрать даже на упоминание СССР? Пока выводы делать рано, но первое вероятно, второе невозможно. Итак, в сухом остатке проект СССР-2 – Власти вынуждены со сканданом забирать у Тараскина. Но идеи СССР уже живут в своей жизнью. При этом монархический проект с треском провалился и грозит уголовным преследованием всем активным участникам. Похоже, что до активов граждан СССР международные жулики пока не добрались. Ни через восстановление СССР, не через восстановление монархии. Что же власти предложат народу в качестве государственно образующей идеи? Или идей? Мизера ходят парами. На одних только репрессиях и спецоперациях далеко не уедешь. Я все же склоняюсь к тому, что кто-то во властных структурах решил забрать себе тему СССР. Газета Коммерсантру документ, ссылка от 19 августа 2019 года. Союз славянских сил Руси признали экстремистской организацией. Верховный суд Коми признал экстремистской организации, межрегиональное общественное объединение Союз Славянских сил Руси. Решение вступило в силу, эта организация представляла себя в интернете и под другими названиями. Домой в СССР, СССР, Союз Советских Социалистических Республик.